Не знаю, заметили ли вы или нет, лично я заметил. Но каждый человек так или иначе добровольно погружает себя в рабство. Видимо, система создана таким образом, чтобы абсолютно каждый, без исключения, я просто не знаю подобного рода примеров, кто мог бы избежать такой участи, но то, что вижу я, это. Абсолютно добровольное погружение в рабство, причем каждого человека. И Знаете, если перечислять так, если посмотреть, то ну пробежимся поверху, буквально не будем вдаваться в особые подробности. Если это работа или служба, то это карьера. Человек полностью целиком себя отдает карьере. Если это религия, то это религия. Человек полностью отдает себя в рабство религии, он поклоняется, он принимает какую-то конкретную идею, какой-то конкретный вымысел и отдается ему целиком. Либо же он лицемерит всем вокруг, но в большинстве своем это из-за глупости. Так и есть человек, просто одевает на себя робу-раба. Странное сочетание, но да, робу-раба. Вот. Если это семья, дети, точно так же человек, для того, чтобы вырастить одного ребенка, если он действительно будет заниматься его воспитанием, минимум 20 лет надо на одного ребенка отдать, тем самым отдать свои 20 лет. Понимаете, да? То же самое касается и ухода за пожилыми родителями. Если вы не посвятили себя своей собственной семье, детям, а решили ухаживать за своими родителями, то тут примерно подобная история. И все, чего вы не коснетесь, абсолютно все, это ваше добровольное рабство. Ваш ли это выбор? Не знаю. Что с этим делать? Да, в принципе, тоже не знаю. Я просто хотел обратить ваше внимание вот, на данное событие, на то, что это имеет место быть и то, что этому подвержен каждый из нас. Другой вариант, значит, это человек, который добровольно идет в банк, берет кредиты и становится рабом банкира, рабом конкретной суммы, конкретной вещи. Ну, если уже в корень, как говорится, самой ситуации заглядывать, то Человек ради того, чтобы что-то оплатить, что-то купить, он идет добровольно к чужому человеку, берет у него бабки в долг и потом платит, платит, платит, платит. То же самое и со всеми другими вещами. Там, будь то квартира, будь то транспортное средство, там еще какие-то мелочи. Все. Даже холодильник. Это тоже определенная форма рабства. Для того, чтобы его купить, вы не отдаете себе отчет в том, что вы настолько нищебродски живете, что вы не можете себе позволить купить холодильник, к примеру, там, или телевизор, хотя зачем он к чертям собачьим нужен в наше время. Вы не можете купить это за свои деньги сейчас. Это значит вы совсем плохи. это значит вам совсем трендец, вам совсем плохо. Вы на самом на самом низком уровне вообще существования. И вы не отдаете себе отчет, что вы делаете. Потому что глядь на молодежь, которая приобретает какие-то гаджеты для себя, ну, казалось бы, довольно банальные вещи. И ладно бы еще гаджет, он может в чем-то пригодится, там, коммуникации и прочее, прочее. Но когда человек за шмотки, даже за шмотки, берет какой-то кредит там, и потом выплачивает месяцы, годы, я не знаю сейчас какие там формы выдачи кредитов, но это и есть та самая форма рабства, но по-моему, уже совсем какая-то нищебродская, если ради шмоток, ради обуви, ради каких-то вещей, ну, таких бытовых, совершенно бытовых, вы добровольно идете, и у чужого человека, взяв в долг деньги, вы потом ему сплачиваете, еще и процент сверху, кормите его, содержите и зависите от него целиком и полностью. Понимаете? Поэтому э, рабство, которое я вижу вокруг нас, добровольное рабство, что очень важно уточнить, а оно повсеместно, вообще повсеместно. Я, в принципе, давным-давно, много лет, кто смотрит меня, тот знает. Я давным-давно людям говорил, что мы все рабы, и ложь вокруг нас абсолютно, и многое-многое другое. И, знаете, большинство людей мне просто не верило. Оно не хотел мне верить. Ну что ж, поздравляю вас. Вот наступило время, которое... Одна только мобилизация чего стоит. Одна только мобилизация. Даже вдаваться в подробности не буду. Посмотрите, у меня есть ролик о мобилизации и о многом другом, которую я предсказывал еще много месяцев назад. Так что, если кому интересно. Я не знаю, что с этим делать. Я просто хотел обратить ваше внимание на это. Вот так вот нынче мы живем. Каждый, абсолютно каждый, является рабом. Не только по принуждению, но в первую очередь еще и добровольно. И знаете, когда вы посвятили свою жизнь карьере, к примеру, да, служению кому-то или какой-то профессии. Самое горестное в этом то, когда проходят годы, десятилетия проходят, вы посвятили этому всю свою жизнь, и, наверное, круто, если вам что-то удалось, вы чего-то добились, вы чего-то достигли, и это каким-то образом отразилось на жизни других в положительную сторону. Я даже затрудняюсь себе представить, что это может быть какое-то изобретение, какое какой-то медикамент. Я не знаю, что еще может быть таким вот каким-то положительным. Как правило, это просто пораженные, выброшенные под кого-то, отданные кому-то ваши десятилетия жизни. И потом, что самое интересное, когда вам на смену приходят более молодые, более быстрые, более шустрые, более интересные и более потенциальные вас просто выбрасывают. Вот почему люди, уходя на пенсию, в большинстве своем, не имея никакого понятия о том, как же им жить дальше, просто умирают. Они не знают, как им быть дальше. Депрессия. Да, по-моему, она сейчас у каждого. Даже снимать об этом не хочется. Но знаете, корень депрессии, как кажется мне, это отсутствие цели. А ее сложно найти, ее сложно создать, когда вы всю жизнь кому-то служили и отдавали свою жизнь добровольно. И хорошо, если это были ваши дети. Это, по-моему, один из самых лучших вариантов рабства. Одна из самых лучших форм родителей или ваши дети. Но другие варианты. Банальщина. Берегите себя, если это возможно.